вот она река Ульба. Она не замерзла, несмотря на то, что здесь минусы, минусы и минусы, потому что очень быстро да, она, очень быстро она течет. Вот это быстрое течение, а сейчас мы дойдем до Иртыша, и там будет течение, там будет течение еще сильнее. Мы, собственно говоря, с Кириллом и идем смотреть на стрелку, так называемое место, где сливается Иртыш с Ульбой. И даже есть фотографии, где просто эти этих рек разный цвет. Ульба погрязнее, уртыша посветлее, а связано это, скорее всего, тем, что уртыша настолько сильное течение, что он всю грязь с ульбы не дает свое русло, а, как-то сказать, лицу, да, грязи, и, и там как стена стоит, и поэтому весь этот мусор, песок мелкий такой там собирается. Вот, Сейчас. вот это все еще ульба, здесь сделаны такие спуски поближе к воде. Но до самой воды спуститься нельзя. Но если я правильно помню, можно спуститься прямо и омочить руки в ртше, намочить, омочить, намокнуть, опустить руку в ртыш. Я прошлый раз это сделал. Речка местами достаточно широкая и течение действительно быстрое. Утки здесь плещутся. В одном месте на ульбе около моста тусуются голуби, голубиная стая, большая большая дикие голуби. Потрясающая, конечно, панорама. Вот река. Сколько мы уже идем? Вот сколько там столбов, столько мы идем. И вот река оттуда, и оттуда, и конца и края не видно, но здесь уже мы близко-близко к месту слияния. сейчас мы увидим Иртыш. Ну вот мы практически дошли на место слияния. Это еще Ульба. И здесь видно тусят утки. А белые, это не знаю, утки, чайки. Подожди, чайки на реке ходятся? Нет, наверное, это, наверное, другие утки, да, какие-то с беленьким. Вот здесь появляются льдинки, там где, видимо, мелко. И вот видно, что прямо сюда уже идет мощное, заворачивающее течение, которое практически ульбу останавливает. Я думаю, что вот это вот уже, вот это вот, видишь, смотри как сильно, да? да, да, да что да. это уже иртыш. Это уже иртыш. Остановлюсь. Вот прям видно, насколько сильно он просто перерубает. Ну, как будто такой вот взял и в бок. Жигуленко врезался Мерседес. Такие завихрения. Да, это утки другого вида. Ага, вон они. Белый с черным. Видишь, да? Совершенно другие утки. Крупные, да, жирные. Да, видно, что здесь мелко. А вода-то какая чистая-чистая. Обалдеть, обалдеть. Да. Вот здесь, да, вот здесь как раз происходит слияние. И ульба прекращает свою жизнь. Остается дальше ртыш. Вообще, надо сказать, это интересно. Так, текут две реки, текут две реки. И вдруг одна говорит, ну все, ладно, типа, ты теперь больше не ты, а теперь ты это я. Это как, это самое, рейдерский захват бизнеса, да? Типа, похоже же, правда? Был ваш предмет, теперь наше. Ну и что, что вы коляски выпускаете, да? Будут теперь наши коляски. Ух, смотри, как сильно. Блин, вот это течение. Мощная, мощная, мощная. Да, это мощь. Ну, я немножко разобрался со стратегией Иртыша в перемещении водных масс. Он, короче говоря, вот там вот течет. Просто видно, что мощный течет. Но решил еще что сделать? Решил еще, как сказать, показать Ульбе, кто сильнее. И часть Иртыша заворачивается вот сюда. Причем тоже, это, это я считал, вот это течение сильным, сильным. И это, получается, еще не очень сильное течение. Самое сильное течение вот там, где Иртыш... Напрямую проходит. Какая же у него э, какой-то какой-то термин у есть эти этих гидрологов-то, когда они объем массы перемещаемой воды э, говорят. Не не помню какой параметр. В общем, видимо, не все там гигантский просто объем водной массы с такой скоростью, что просто где даешься, как горная река. Ну да, здесь же горы, вот он где-то от них проходит. Да, потрясающе, Это красиво все. Очень сильный ветер. Ян так сказал минус 8, ощущается как минус 16. Дует такой приемкой. Вот так, чуть -чуть пустую, смывает, а вот место, где раньше можно было спуститься к воде. Но что-то. Мне кажется, что я как-то умудрился руку в ртыш опустить. А здесь вы перегорошено. То ли закрыли от а таких то ли вертыш обмелел. Вот так вот, солнце достаточно мелкое здесь, поэтому солнце высокое. Горы видна на заднем плане. Реки, конечно, природа это что-то невообразимое. Люди умрут, а речка так и будет тихой. Ветер в лицо. В такие, в такие моменты я встречаюсь с местными жителями. Как они здесь живут-то все время? Это сейчас, я говорят говорю, тепло. Да? Как ты? Хорошо. Хорошо. Что-то как-то так.